Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы заехали на объект, где мы реализуем фундамент с буронабивными сваями. В этом видео мы расскажем про технологию погружения и устройства свая, расскажем о том, как и когда стоит применять данную технологию, покажем полностью процесс от начала бурения до погружения арматурного каркаса. Пошли смотреть. Thank you. загородного строительства достаточно часто применяются свайные конструкции это могут быть винтовые сваи забивные сваи или буронабивные зачастую при выборе свайных конструкций прибегает при определенных задачах которые возникают на объекте винтовые сваи наиболее часто применяются при строительстве легких сооружений таких как каркасные дома бани, беседки, пристройки к зданиям, какие-то террасы могут быть, свайные конструкции, буронобивные э, сваи – это э, основания, которые могут нести более тяжелые здания. В случае, если у вас э, грунты которые заложены сверху, обладают низкой несущей способностью, целесообразнее применять свайную конструкцию для того, чтобы не заниматься выборкой грунта под всем домом и замещением его на более плотные. Зачастую более оптимально забить сваи, опереться на нижележащие слои и через них передать нагрузку от вашего дома. Также, если вы строите дом на склоне, где есть большая текучесть и подвижность грунта и есть риск сползания будущего строения вниз по склону, для того, чтобы заанкериться, зафиксироваться в текущем месте, где вы строите, применяются как раз свайные конструкции. В рамках данного проекта мы решили использовать буронабивные сваи по технологии Сифией. Технология достаточно распространенная в гражданском и промышленном строительстве, в загородном строительстве. Технология редко применяемая. Здесь ситуация не совсем обычная, потому что мы стоим на склоне, есть текучесть Большая текучесть грунтов, которая может сместить здание вниз и для того, чтобы зафиксироваться, применяется именно такая технология. Существуют разные технологии устройства буронабивных свай. Это может быть технология Fundex, технология CFA, технология с обсадной или без обсадной трубы. В рамках данного проекта выбрана технология CFA, потому что она э, подошла нам по критериям несущей способности. Также подошла ввиду того, что техника для более сложных э, конструкций заехать сюда не может. Более простые технологии буронабивных свай здесь не дали бы нам того результата по несущей способности, которую мы хотим получить. Расскажу более подробно именно о том, что мы тут делаем. У нас здесь на объекте есть бурилка, которая при помощи шнека забуривается в грунт на глубину 9 метров. После этого при помощи насоса, который стоит сверху под давлением в лунку, закачивается бетон, постепенно вынимается шнек из самой лунки. Бетон, который закачивается под давлением, заполняет лунку, которую набурила установка. После того, как шнек достается, у нас остается лунка, полностью залитая бетоном, и после этого в нее уже погружается арматурный каркас. Арматурный каркас выглядит у нас следующим образом. У нас здесь есть 5 арматурных стержней из 12-й арматуры, которые связаны хомутом. На каркасах есть специальные... Уши, которые создают защитный слой Соответственно в лунку этот каркас опускается При помощи вибропогружателя он доходит до низа бетонной лунки Которая образована И после этого происходит процесс набора прочности бетоном После завершения набора прочности мы получаем железобетонный стержень Опущенный в грунт на нужную проектную отметку Который уже может нести нагрузку, заданную проектом В рамках данного свайного поля мы выполняем 90 буронабивных свай. Процесс достаточно длительный, займет порядка 5 дней. Сейчас уже выполнена часть свай по периметру свайного поля. Для удобства устройства сваи очередность устройства конструкции здесь уже определяет прораб на участке в готовом. Уже в виде свайная конструкция выглядит следующим образом. У нас над землей выпущен арматурный каркас, есть оголовок в виде опалубки, которую мы ставим после бетонирования. Сейчас необходимо будет срубить верх оголовка. Арматурный стержник, выпущенный в перспективе, будут завязаны уже в монолитную плиту, которая обвяжет всю конструкцию. И по завершению э, эта арматура уже будет залита совместно с фундаментной плитой, которая свяжет все свайное поле в, в единую общую конструкцию. В завершении ролика хочу сказать, если вы строитесь в сложных геологических условиях или на сложном рельефе, когда вы выбираете технологию, по которой вы будете фиксироваться в данной местности, необходимо обязательно проводить расчеты не на глаз, не в тетрадке на коленке. Все-таки стоит обращаться к специалистам, которые... Узко специализируется конкретно на данных вопросах, но, ну, допустим, количество свай глубину сечения можно определить только путем проведения полноценного расчета несущей способности основания на глаз. Сказать, что здесь надо сделать 10 свай такого-то сечения нельзя, потому что это либо будет в перспективе какое-то разрушение, смещение там, или трещины на стенах, либо вы просто создадите большой перерасход денег, зальете очень большие сваи, которые работать по сути не будут. В рамках данного проекта мы обращались в специализированную компанию, которая занимается расчетом свайных конструкций, После получения от них проекта мы синхронизировали его уже с нашим э, проектом КЖ по будущему цокольному этажу и зданию, получили общую модель, э, где-то произвели подвижки для того, чтобы наше здание стало там, где мы хотим, и после этого уже начали работать. В процессе устройства буронабивных свая зачастую задействовано много строительной техники. Сейчас на объекте работает 6 единиц. На горе стоит миксер, который сливает бетон э, в бетононасос. Э, насос уже подает смесь э, в бурильную установку, которая забуре, закачивает бетон в лунку под землю. Здесь рядом у нас стоит два экскаватора. Один из них уже отгребает Грунт, который выбуривает бурилка на поверхность для того, чтобы он обратно в лунку не осыпался. Второй экскаватор готовит подъездные пути для техники, для того, чтобы помогла она могла свободно перемещаться и не тонуть. Потому что вес установки порядка 30 тонн. Можно увидеть, какая грязь на строительной площадке и после этого остается. Соответственно, маленький экскаватор заезжает после завершения работы. Все это дело будет зачищать спасибо всем кто смотрел этот ролик кому интересны видео про загородное строительство подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии мы обязательно ответим на все вопросы или снимем видео поинтересующей вас, вас тематике. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем пока!